Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим на такую тему, как религии. Соответственно, эта часть будет первой, такой общей, ознакомительной, где мы постараемся разобрать общие моменты, связанные с такими терминами, как религия, секта, чем они отличаются и что за этим стоит. И первое, с чего хочется начать, это проговорить, что и религия, и секта, и все остальное в мире, оно на самом деле дуально. А это значит, что все то, что стоит за этими словами, проявляется с точки зрения хорошего или плохого, в зависимости от того, являемся ли мы осознанными людьми, или мы находимся в невежестве. Если говорить с большего, то любая религия опирается на веру, которую можно больше прочувствовать, чем ее доказать. И именно поэтому сказанная одна фраза, она может восприниматься диметрально в противоположных направлениях, потому что для одного эта фраза несет за собой один смысл, а для второго совершенно другой. Также стоит не забывать, что все мы разные, все мы носим неповторимые характеристики. Это, знаете, как разные облака, которые имеют разные объемы, разные формы. И вот представьте себе, что вот эти красивые облака, они заключаются в определенную форму. Неважно какая. Дело в том, что именно в этой форме что-то будет сходиться, больше, что-то будет не сходиться. Какие-то части будут слишком свободны, да, а какие-то придется обрезать. Приблизительно так можно объяснить рамки, в которых мы заключаемся как в социуме, то есть в какой стране мы рождаемся, какой язык мы носим. Один язык богатый, другой бедный, соответственно и проявляться мы можем нашей душе именно таким способом. Другими словами, получив какую-то информацию, просмотрев какой-то ролик, вы так или иначе возьмете лишь то, кем вы являетесь, то есть ту суть, которая вам резонирует на данный момент времени. Именно поэтому, получив одну и ту же информацию, одни люди начинают проявляться с точки зрения минуса, а вторые начинают проявляться с точки зрения плюса. И так как все мы разные, а религии, как мы выяснили, уже имеют свою дуальность, то попав в эти условия, один человек, он обретет себя. Он станет гораздо лучше, чем он был бы без этой религии. А второй человек, наоборот, попав в эти условия, он попадет как будто в кабалу, которая его будет очень сильно ограничивать. Но я сразу хочу оговорить, что я ни в коем случае не против религии и всего того, что с этим связано. Я понимаю, что если оно находится в этом мире, то оно для чего-то и кому-то необходимо, иначе этого бы не было. И если говорить про Бога, то говорят «Богоугодные вещи» и «Богонеугодные вещи». Да в большом счету для Бога нету вещей, которые ему неугодны, потому что если бы ему что-то было неугодным, то, соответственно, что это за Бог, который бы позволил этому быть? И здесь хорошо выпомнить, что мы, как души, являемся частицами божественными. А это значит, что Бог наградил нас абсолютной свободой выбора. То есть, другими словами, можно сказать, что мы точно не являемся теми куклами, которыми руководят и ничего с этим сделать не могут. То есть, по большому счету, все то, что с нами происходит, это мы и создаем. По большому счету, религия – это инструмент, которым человек пользуется для себя или для других. Если он пользуется с точки зрения осознанности, то он, соответственно, делает и самого себя, и других более гармоничными. Он повышает уровень осознанности и делает таким образом, чтобы человек шел к лучшей версии себя. Но религия как инструмент может использоваться и с негативной стороны. То есть она может направлять людей на войну, она может управлять людьми и наоборот поселять в них страх. Но еще раз хочу напомнить, что с точки зрения мира, с точки зрения опыта, с точки зрения тех душ, которые проходят тот или иной опыт, нет ничего лишнего. То есть вот эта абсолютная свобода выбора, она позволяет проходить тот опыт, который именно здесь и сейчас душе необходим. Если этот опыт сейчас, в данный момент времени, негативный, то он все равно нужен, и получив этот негативный опыт, человек начинает иметь возможность подняться в уровне осознанности и быть лучше. Я, конечно же, понимаю, что сразу можно не понять то, о чем я говорю, поэтому давайте разбираться. Дело в том, что то, что делает человек положительное или отрицательное, он все равно это делает с точки зрения позитивного намерения. И это намерение, оно является позитивным или только для него, или для окружающих. Чем больше осознанности, тем больше получается это намерение проявляется с точки зрения плюса для всех. Чем меньше осознанности, чем больше невежества, тем это намерение начинает проявляться с точки зрения эгоизма. И соответственно этот эгоизм он начинает проявляться с точки зрения плюса для самого человека. Но иногда выходит за такие рамки, что даже для этого человека он начинает проявляться как минус. То есть когда мы осознанны, то с точки зрения действий мы начинаем проявляться в полной гармонии для себя и для окружающих. Когда мы находимся в невежестве, то наоборот, что бы мы ни делали, мы можем вредить как другим, так и самому себе. То есть невежество можно сравнить с примером граблей, про который я постоянно говорю. Тогда, когда ты не знаешь, что наступая на грабли, они тебя ударят, ты скорее всего на них наступишь. Но с другой стороны, это не значит, что ты обязательно наступишь на эти грабли. И хотя ты на них можешь не наступить, но с большей долей вероятности все равно это произойдет. И то, о чем я говорю, можно привести на примере воспитания детей. Когда человек осознанный, когда он гармоничный сам с собой, с окружающими, то он деток воспитывает таким образом, что они становятся такие же гармоничные для себя и для других. Если же человек, который воспитывает ребенка, сам находится в определенном невежестве, он не знает, каким образом правильно воспитывать, то он воспитывает, ну как умеет. Но намерение у него все равно хорошее. но ну, просто результат получается иногда абы какой. И любая религия, конечно же, напрямую связана с критической массой тех людей, которые в нее верят. Только надо не забывать, что критическая масса это не обязательно количество людей, но и их качество. То есть иногда один может быть больше, чем два, три, десять, а иногда даже тысяча человек. Это все равно, что человек, который стоит в власти. Если он осознанный, то он может сделать очень много добра. Если уже он находится в невежестве, то вот этот один человек он может навредить чуть ли не всей стране. Поэтому религии, как это ни странно, могут являться оружием, которое уводит людей от истины, хотя на самом деле предназначены вроде бы наоборот для мира, для любви. Ну и соответственно они, конечно же, могут проявляться и как раз таки с точки зрения вот этого блага, про которое мы говорим. Чтобы быть ненавязчивым и лишь делиться, а человек, он сам для себя выбирает, резонирует ему эта информация или не резонирует. И сам решает, пользоваться этими знаниями или нет. У религии также есть свой парадокс. Очень много религий мы знаем, что они имеют консерватизм, они имеют очень жесткие рамки, в которых заключается то или иное знание. Но сама природа, сама жизнь, она несет в себе совершенно другой пример – она разбивает, по большому счету, в пух и прах все те застоявшиеся конгломераты информации, которые считаются неизменными. В мире все меняется. На этом принципе, по большому счету, базируется сама жизнь. Тогда, когда происходит нечто другое, чего не было, эти действия рождают в абсолюте новый вариант события. Подобно природе в социуме происходит такое же правило. Если что-то не меняется, если что-то не адаптируется, если что-то является негибким, то оно может быть таковым только определенное количество времени, пока не найдется другой вариант на замену этого. И это касается и религии. Под каждые времена, под каждое место, под определенные условия есть свои слова, есть свои истории, выражения, которые так или иначе могут донести один и тот же смысл, один и тот же образ. Но только в одни времена это можно донести одним способом, а во вторые этот способ уже не подойдет и надо искать нечто новое. То есть очень важно, какая энергия, какие люди стоят за той или иной религией. Но по большому счету религия верна та, которая допускает новшество. Если мы говорим про исток, про истину, то она подразумевает в себе очень динамичные изменения всего того, что происходит у нас в мире. Если религия не меняется, если она не адаптируется под новые условия, то это все равно, что вы будете рассказывать какие-то примеры новому поколению, которые являются абсолютно неактуальными. Ну представьте себе, что вы начнете рассказывать новому поколению про Ленина, да. А они с этим Лениным не сопричастны, они не сопричастны с этой энергией. При этом при всем в мире есть другой принцип принцип цикличности. То есть есть день, ночь, потом опять день, потом ночь. Что-то лучшее могло забыться и замениться на худшее. Но это худшее так или иначе проработает некоторое время и опять заменится на нечто лучшее. По большому счету происходит естественный отбор. Все то, что тяжелое, неработоспособное, оно умирает. Работает только самое простое. Вот и пришло время поговорить о секте, потому что многие люди ищут отдушину от э, религии, Хотя для многих людей оно воспринимается с негативной стороны, но на самом деле, если его разобрать, то трактовать его можно совершенно по-разному. Зная это, я постарался в толковых словарях найти несколько выражений вот этого слова. Давайте я их зачитаю. Первое определение. Секта – это религиозная община, отколовшаяся от господствующей церкви. Это группа людей, проповедующие идеи, не призванные церковью. Второе определение. Секта – это группа лиц, замкнувшаяся в своих узких интересах, оторванная от народных масс. И есть третье выражение, на которое я хочу обратить особое внимание, которое с латинского переводится как «секта – это учение, направление, школа». Вот видите, если покопаться, то на самом деле слово «секта» не является таким уж плохим и страшным словом, но его можно окрасить в любой цвет. И точно так же, как я говорил с религией, которая может направлять в плюс и минус, секта это по большому счету группа людей, которая верит во что-то свое, оно не обязательно плохое. То есть опять же, мы возвращаемся к энергии, которая стоит за тем или иным термином, за той или иной религией. И не важно на самом деле, что, как называть. Важно в действии, что мы получаем как причинно-следственную связь. Возвращаясь к религии, можно сказать, что для многих людей она является сегодня как костыль, на которой можно встать, опереться, перевожить даже где-то ответственность свою и сказать «вот, как там говорят, в общем-то я туда иду, так и делаю, это является правильным». И если говорить про осознанность, то такая форма поддержки, опоры, она может служить только определенное время, пока осознанность не повысится до критического значения. И когда человек достигает определенного уровня осознанности – Ему на самом деле этот костель перестает быть нужен. То есть он начинает иметь возможность напрямки связаться со своей душой, которая и так уже знает все. Ведь наша душа по своей природе может получить любой ответ на свой вопрос. Необходимо ей для этого только задать и сформулировать этот вопрос. И чем крепче у нас становится связь со своей душой, тем более осознанными мы становимся. И тем меньше посредников нам необходимо в этом процессе. Некоторые люди утверждают, что они являются атеистами и ни во что не верят. Но на самом деле по своей природе человек не может ни во что не верить. То есть он, конечно, может верить в то, что он ни во что не верит. Но по сути дела у него есть образ, который сформировался у него с детства. И вот в этот образ он как раз таки верит. И человек может считать, что он ни во что не верит, так как он через слова не может ощутить то, что произносится. А слова на самом деле очень плохой передатчик. Другое дело, когда общаются две души. Они могут передать свои мысли, они могут передать свои чувства, свои эмоции, ощущения, отношение к чему-то, чего мы, в принципе, сделать не в состоянии. Именно поэтому у человека могут возникать сомнения, когда он соприкасается с тем или иным источником информации. И пока люди передают свой образ, информацию только при помощи слов, да еще имея свои характеристики, разные характеристики, это может носить очень сильный дисбаланс в то ощущение, которое есть внутри нас. Именно поэтому, на мой взгляд, те религии, которые есть на сегодняшний момент, они с большего являются несовершенными. И именно поэтому их так много. Вот и все, друзья. Этот ролик я заканчиваю. В следующей части мы постараемся разобрать такие вопросы, как откуда религии берутся, какие стадии они проходят и почему, и что же станет с этими религиями, когда критическая масса людей наберет свое значение и смогут общаться с божественной составляющей себя напрямки. Если у вас появились вопросы, вы состоите в Клубе Азбука Души, то на выходных мы разберем их. Если вы не знаете о Клубе Азбука Души, то смотрите в описании к этому ролику, там есть вся информация. Ну а на сегодня все, до новых встреч, ребята, пока!